Всем привет! С вами Фокс, и в этом видео хотела вам рассказать про мой бронежилет NCPC от Sima Bagier. Итак, NCPC был разработан специально для спецподразделений морского флота. NCPC это по сути тот же самый CPC, но с некими различиями. Сейчас я вам про них расскажу. На передней панели вы можете увидеть, что у NCPC нет вертикальной стропы моли для кнопки PTT. На CPC она есть. Также у NCPC скелетный камербанд. У CPC он сплошной. И на задней панели у CPC присутствует Velcro, у NCPC ее нет. Итак, данный бронежилет я использую в Урбане. Купила я его, потому что наша команда пытается моделировать DevGru. Теперь я хочу вам рассказать, как устроен этот бронежилет и с чем я его использую. У данного бронежилета на передней плите присутствует подсумок по типу кенгуру. Он предназначен для трех магазинов под М4, но я в нем ношу еще магазины для Скара. Сюда влазит два магазина. Так как у этого бронежилета двойной камербанд, на внутреннем камербанде у него находятся встроенные подсумки. Там я ношу рацию, ну и что мне понадобится. А вообще этот бронежилет я использую либо на легке, либо с бивером. Также на передней плите у него находится большая, большая админка. Вот. Также на передней плите я ношу патч со своим позывным и патч Red Squadron. выгам у него двойной камербан, также на внутреннем камербане присутствуют э, проушины для системы STK такая саскит, которая распределяет вес на пояс, но так как это реплика, я не знаю будет она работать с оригинальной системой или же нет. сзади э, присутствуют стропы моли и молния для того чтобы крепить зипон э, панели. Также ношу один пистолетный подсумок. Ну и все. Так. Это все, с чем я его использую. Также э, хотела рассказать вам про лямки. Лямки мне у NCPC очень понравились. После ОВС это прям сказка. ОВС а они тяжело регулируются. У них там вот это... Ткань плохо отодвигается, здесь прям все прекрасно. Также большим плюсом то, что на лямках есть ушки для проведения коммуникаций, либо же гитратора. Также здесь есть лямки для быстрого сброса. Ним я не пользуюсь, конечно. Сейчас я покажу его внутри. Итак, NCPC это тоже корсетный бронежилет, его я использую также с подушками, они нужны для воздушной прослойки, чтобы тело у вас не так сильно потело. Также здесь присутствует банджи и отдельный такой кармашек для того, чтобы он у вас не торчал, вы его можете туда убрать. Ну, это, наверное, все, что я хотела вам про него рассказать. Так, давайте теперь немного подытожим. У Симапа получился очень прекрасный бронежилет. Если вы моделируете спецподразделение морского флота, то этот броник вам отлично подходит. По Качество у него отличное. Мне он очень понравился. Использую я его, конечно, недолго, но за это время он мне уже успел понравиться, и я могу вам смело его рекомендовать. Так что, если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Ну и всем пока!